Привет, ребята! Сегодня мы будем лепить волка из мультфильма «Ну, погоди!». Для этого нам понадобится пластилин, проволока, зубочистки и инструменты. Возьмем серый пластилин и сделаем из него мордочку. Нижнюю челюсть формируем при помощи инструмента. Вклеим в нее красный пластилин. Соединим все части головы между собой и сгладим стыки. Сформируем мордочку стеком. Инструментом сделаем на голове углубление для глаз. Из белого пластилина слепим глаза. Черные зрачки. Маленькими беленькими шариками сделаем блики. При помощи зубочистки или другого инструмента сделаем проколы на мордочке. Зубочисткой вклеим в пасть волка клыки, слепим нос. Вот такая у нашего волка мордочка. Слепим два небольших треугольника серого цвета. Инструментом постараемся придать им форму. У нас должны получиться уши. Приклеим их на макушку. Из черного пластилина сделаем прическу волку. Для этого скатаем жгутики разного размера и приклеим их на голову. Затем сделаем прямоугольные брови и зубочисткой приделаем их над глазами. Возьмем зеленый пластилин и слепим из него шляпку. Приклеим ее на макушку. Из проволоки сделаем заготовку для туловища и ног. Налепим серый пластилин на проволоку таким образом, чтобы сверху туловище сужалось, а снизу мы могли слепить выпуклый животик. Затем из желтого пластилина слепим брюки. Брюки у волка полосатые, поэтому из красного пластилина вырежем полосы и наклеим на брюки. Подровняем переход инструментом. Теперь слепим лапы и наденем их на проволоку. Возьмем белый и голубой пластилин и смешаем их между собой. Этот цвет мы будем использовать для майки. Сделаем лепешку и вырежем из нее прямоугольник. Обернем им еще так, как я показываю в видео. Затем при помощи пальцев размажем пластилин так, чтобы у нас получились лямки. Смешаем пластилин для получения нужного нам оттенка. В наборе у нас слишком светлый цвет и слишком темный. Получившимся цветом доделаем лапки. Так же, как и зубы, мы слепим когти и приклеим их зубочисткой. Теперь слепим ладошки и вырежем пальцы ножом. К рукам приклеим ладошки и приделаем руки к туловищу. Теперь возьмем пластилин такого цвета, из которого мы будем делать табурет. Скатаем колбаску и разорвем ее на 4 части. Возьмем 4 зубочистки и вденем их в пластилин. Получились ножки. Затем вылепим сиденье табуретки. Для этого сделаем толстую лепешку и вырежем из нее квадрат. Воткнем ножки в сиденье. И между ними слепим перекладины, чтобы ножки не разъезжались. Из желтого пластилина слепим воблу нашему волку и зубочисткой сделаем ей плавники, хвост и глаза. Воткнем в голову зубочистку и прикрепим ее к туловищу. Дадим волку в лапу вобл и посадим его на табуретку. Наш волк готов! Если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал.